Всем привет! С вами Маша. Сегодня мы с вами продолжим работать с simple to be, но уже в прошедшем времени. В отличие от настоящего времени, глагол to be simple в форме, в единственном числе и в множественном числе. Давайте разберем, как образуется утвердительная, отрицательная и вопросительная форма. Для образования утвердительной формы к нашим унистремениям или существительным добавляется форма глагола to be was или when. I wish it was, так как единственное число, do we "they" "were". Пойдем в некоторые примеры. The book was interesting, книга была интересной. He was strong, он был сильный. Do we at 4, at 5 p.m. Это был дома в 5 вечера. She was at home yesterday, а она была вчера на работе. Для образования отрицательной формы. Необходимо в to be добавить частичку not. I hate she eat. Wasn't, так как единственное число. You will weren't, так как множественное число. Разберем некоторые примеры. I wasn't late for a lesson. Я не опоздал на урок. They weren't friends. Они не были друзьями. My catch wasn't grey. Моя кошка не была серой. И для образования вопросительной формы, конечно же, на первое место мы ее носим was или were. Was I, he, she, it? Единственное число. И were you, they? Множественное число. Разберем некоторые примеры. Was the film interesting? Фильм был интересным. Where they at home yesterday? Они были дома вечером. Это все, что хотел вам рассказать. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего дня и до встречи.